Итак, всем привет! Обещала эфир, как одна девушка, молодая, красивая женщина, жила по указке маме, мамы, и как в итоге ее ее же семья помогла ей попасть в психушку. Также этот эфир для тех специалистов, которые, которые помогают другим, врачам, психологам, коучам, кому на самом деле нужно помогать. И почему э, жертвам вы не сможете помочь. И поэтому я рассказываю сейчас тот пример из, э, люд, из тех людей, которые называют себя жертвами, которые служат, которые угождают всем подряд, которые боятся принимать собственные решения, боятся ошибок. Также сегодня будет э, объяснение, что будет на вебинаре. Вебинар будет в 15 по моему времени по Лондону и 17 по, Киев, по Киеву, в котором будут такие вопросы. Как научиться быстро принимать решения, чтобы быть в них уверенными? Как правильно проходить обучающие программы, курсы, консультации, чтобы была максимальная польза? Сегодня будут такие вопросы на мастер-классе в 17 по Киеву. Дальше, что особенного в технике поход к мудрецу из курса «Самогипноз» и действительно ли эта техника дает возможность получать то, что вы хотите, подсказки бессознательного. Это про курс «Возради себя заново». Речь идет, там будут некоторые практики из курса «Самогипноз». Чем отличается обучающий курс по «Самогипнозу» и обучающий курс «Возради себя заново»? Это сегодня будет в мастер-классе в 17 часов рекомендую перейти в телеграм-канал там будет ссылка так что делать с нереализованными целями часто люди задают вопросы что делать я вот писала писала у меня не реализовалось и руки опускаются больше не хочется писать сегодня тоже будет об этом ответ как перестать себя гнобить и критиковать что делать если не хочется писать много желаний какой-то блок стоит это внутренние ограничения одно из таких много хочешь мало получишь там включи закупы за закаточную машинку и там мы находим людей которые нам когда-то это сказали когда мы были маленькими или в детстве сегодня тоже я буду об этом говорить как помочь себе если очень раздражают другие люди потому что на самом деле когда мы на кого-то злимся, кто-то у нас вызывает такое бешенство раздражение. Это проблема внутри, то есть это тема, которая отражается как зеркало. Сегодня тоже это будет на максир-классе, на вебинаре. Дальше, если в самогипноз, самогипнозии в трансе видишь пугающие лица, что это значит? Часто люди, которые мало умеют еще трансовать, не умеют входить в бессознательные процессы не умеют работать бессознательными, начинают когда входить в эти в этот транс, то часто возникают, ну не часто, иногда возникают какие-то какие-то образы и люди от этого пугаются, что делать и как с этим быть, объясню. Что такое самоорганизация и как стать самоорганизованным? что, что значит что значит Правильно хотеть. Что значит грамотно хотеть? Потому что мы все очень много хотим, но не все можем грамотно использовать свою, свою способности мозга. Как перестать прокрастинировать и начать делать все вовремя? Тоже сегодня будет. И телеграм-канал, в ссылке в шапке профиля есть ссылочка, где можно зайти в телеграм-канал, куда я отправлю ссылку на вебинар и есть и дам ссылку на телеграм-канал в соцсетях в фейсбуке в ютубе так ну и собственно собственно поехали сейчас отправлю ссылку а то человек не может попасть на нашу встречу То есть я озвучила вопросы которые я сейчас проговорила для того какие будут какие будут вопросы поднят поднятые на мастер-классе сегодня 17 часов а сейчас веду э тот тот вопрос те вопросы которые были заявлены где про девушку которая себя <кх> гнобила И не разрешала себе, как и мама давала, все все за нее решала. Про таких людей я знаю много, есть примеров. И таких людей, которые не разрешают себе, потому что им запрещали родители, за них принимали решения родители. Это люди послушные, это мальчики и девочки послушные, и в итоге это вырастают жертвы, в итоге вырастают... Люди, которые затачивают себя в собственную тюрьму. Потому есть выражение «ключи от вашей тюрьмы» в вашем собственном кармане. Итак, Ольга пришла ко мне на консультацию и начала рассказывать о том, что ее насильно закололи галапридолом. В итоге она попала в психушку, дали ей третью группу. У нее трое детей муж погиб четыре года назад и выяснилось что она живет сейчас у родителей время от времени ее загоняют в психушку у нее есть еще брат и сестра свой с какой когда я читаю то что люди пишут люди начинают жаловаться но ну, описывают ситуацию я даю там 5-6 вопросов, которые нужно ответить, чтобы мне было проще вести с вами диагностические консультации. И вместо того, чтобы четко ответить на все вопросы, где понятно, откуда ноги растут проблемы, человек просто заваливает жалобами. Вот, вот виноваты те, кто ее закололи вот этими препаратами, виноваты те, кто ее используют. все такие исики и так далее. Я у нее спрашиваю хорошо, ты понимала, что тебя насильно против твоей воли там, прижали тебя и вколол там, тебе отчим эти препараты? Она говорит, когда я пришла в себя, я поняла, я вызывала даже полицию, но мама пригрозила, что если ты подашь заявление, я тебя выгоню из дома. Вот это для меня было ключевым, когда человек не проходит трудности и боится, так часто бывает, когда мы боимся остаться без крова, без еды, мы цепляемся за любую подачку, лишь бы только остаться живым. Это нормально, это, это потребности нашего организма, это наши горизонтальные цели, как часто мы говорим, да это потребность закрыться от, от, от, от дождя, от снега, от холода, да, иметь крышу над головой, иметь кусок хлеба, особенно когда дети есть. Но когда человек попадает в трудные ситуации, а нам даются всем трудные ситуации, и этот человек, ищет для себя способ притулиться, но бояться в данном случае выйти и остаться на улице, то этот человек подписывает договоренность с собой, что со мной так можно. А дальше там уже мы разбирали, почему так сестра поступила, почему так мама. Это уже вопрос, вопрос другой выгоды тех людей, которые так поступают с вами. Но только вы, я, любой из нас принимает решение, почему со мной так можно. И тогда, когда ты приходишь до чамы, когда ты отходишь от этих препаратов, ты понимаешь, что так дальше жить нельзя. Но уже у тебя третья группа по, псих... по этому заболеванию, да, уже тебе сложно будут поверят в той же полиции, да? Но продолжать-то надо все равно бороться. Понимаете? Почему сейчас, когда я вижу многих, большинство людей, которые пишут там. Да, спасибо большое, я получаю знания новые. Да, спасибо большое за ваши эфиры. Мне дает это новую силу, энергию делать еще эти эфиры, давать эту пользу разного рода. И вот эти вопросы, которые я составила сегодня на мастер-класс 17 часов, тоже из, из работы с вами, из общения с вами. Поэтому ваши вопросы дают мне возможность дальше давать. Я получила Опыт огромный, за... я много живу на этом свете. И вот эта длинная жизнь на этом свете, это тот опыт, который я прошла. Да, образование, понятно, образование, это, ну, это важно, но образование не дает нам права получать много денег. Потому что когда человек приходит после института, хорошего института даже, такого там престижного вуза, и у него в хорошей компании спрашивают, а что ты умеешь делать? Ну у меня же диплом, а что ты умеешь делать? Ну у меня же красный диплом, а что ты умеешь делать? Поэтому стабильность, ребят, это навыки, которые вы умеете делать. Поэтому те, кто заканчивает институты, потом приходят их мамы, бабушки, а что делать, вот она закончила там такой-то вузы, и она не может найти работу. А потому что надо было работать, практиковать, когда вы были еще в институте. Понимаете? И нарабатывать опыт, и набивать там шишки. Поэтому для врачей, психологов, коучей, тех направлений, которые вам нравятся, преподавателей, а особенно те, которые уехали. Ведь поймите, если нет навыков работать онлайн, то будем мыть полы. Кто меня услышал? Поставьте, пожалуйста, какой-то знак. Поэтому навык выстраивать личные границы, навыки продавать, навыки выстраивать коммуникации здоровые, навыки про про организовать свою работу в онлайн. Вот что нужно. Поэтому, когда приходят очень умные, красивые люди, светлые душой, образованные, и они говорят о своих болях, я открыто говорю, ребят, образование — это не равно деньги. Деньги это равно навыки. Навыки продавать. Вы вот смотрите, я сейчас, по сути, продаю. Вы это заметили, да? Я приглашаю вас на вебинар, где отвечу на ваши вопросы бесплатно. Многие поймут какие-то важные для себя моменты. На нем я продам курс, который заканчивается уже его цена. Вот 20 долларов я поставила минимальную цену. Вот себя заново: с элементами, как поставить цель, как найти боли, как работать с болью, как пользоваться трансом некоторые моменты, некоторые уроки из курса самогипноза. Я на нем буду продавать курс. Это недорогая программа. Но для начала нужно прокачать себя. Нужно хотя бы понять, чего ты хочешь. Нужно понять, а зачем тебе это надо? И в этом курсе все есть. Сегодня я буду давать детальные ответы на, на эти вопросы. Я их озвучила в начале эфира. Но к чему я говорю? Психологи, коучи, преподаватели, особенно украинского языка, перестаньте заниматься фигней, Переходите, учитесь продавать онлайн. Здесь сейчас огромное количество людей, которые хотят и будут, потому что Украина... Как бы ей ни было трудно, она победит. Да, чем больше мы станем такими ответственными, будем иметь сильный в духом, будем знать, чего мы хотим, будем зарабатывать деньги, а не просто сидеть на социалках. Чем больше у нас будет навыков работать онлайн, тем больше мы своей Украине поможем. Кто это понимает? И поэтому, если у вас есть какой-то вид деятельности, вы можете быть репетитором, вы можете ваша задача просто выключить вот этот комплекс. Раба, комплекс жертвы. А просто взяться, вот просто взяться, встряхнуть себя, да, найти деньги, да, не ходить тонами, там проходить кучу тренингов. Я в прикрепленном сообщении в, в Инстаграме и в Фейсбуке оставила э, статью, где приглашаю коучей психологов на бесплатную диагностическую консультацию, где показываю ваши, ваши уникальности, как вы можете в вашей теме, быстро, за 2-3 месяца выйти на доходы от 5, от 5 тысяч долларов. Потому что реализовать себя — это не просто ерундой маяться и какие-то что-то там рассказывать, прыгать в интернете в этих сторисах. Реализовать себя — это дать пользу людям, которые вам будут платить. Бесплатно платит без. Люди, которые продают бесплатно, вот я провожу бесплатные консультации, но я диагностирую, я смотрю, кому я могу помочь, кому нет. Некоторых даже готовы взять бесплатно, если я вижу, что люди стараются, гребутся. А ведь даже вот написала там одна, вот вы там, вам бы только деньги, вам бы только вот, даже слушать не хочу, вам бы только деньги. Ах ты, идти твою мать, ты даже не дослушала, что в каждом эфире практически, я говорю, просканируй, на, законспектируй эфир, который тебе понравился, выложи там выводы, Какие уроки я оттуда изнесла, извлекла? Что будешь делать? Сделай такой анализ хоть одного эфира, и я проведу с тобой полную, бесплатную консультацию. Не просто диагностическую, а полную, полную, которая стоит там 500 долларов. Потому что качественная работа — это грамотная постановка целей. С программированием вашего будущего. С пониманием, что у вас сейчас под ногами, что вы сейчас можете использовать. Это заекорение вашего вот такого будущего, вашего состояния, вашей идентичности, миссии, предназначения. Так нет. Мы пишем о том, что вот вам бы деньги. Да, это же жлобство, поймите. Если вы не понимаете, что у человека дано, то вот до 30 лет в среднем, эта статистика показала, Милтон Эриксон это сказал, найдите, погуглите, я об этом о нем говорила, что человеку даются ресурсы для жизни в среднем до 30 лет дальше человек умирает, а хоронит его 80. специально сделала паузу, потому что люди перестают расти, потому что ресурс Бог дает вам руки, ноги, знания, папа с мамой, там что там еще вам дало, что вы получили первые какие-то для жизни, а дальше нужно постоянно расти, это учиться платно, бесплатно, бесплатно дольше, платно быстрее, в сто раз быстрее брать себе Наставника, человек вас будет вести. Поэтому кому можно помочь? Помочь можно этой Оле, которая скажет, я уцеплюсь, я буду стараться, я найду деньги, но я, буду, я хочу выйти из этого состояния. Но такие Оли даже не находят возможности написать анализ, отчет любого эфира чтобы им бесплатно провести. Им значит что? Выгодно быть, чтобы ими вот так вот над ними издевались, чтобы для них это зона комфорта. Но на самом деле это дискомфорт. И люди привыкают, это, это вранье все, это неправильный посыл по, по, по зону комфорта. Мы привыкаем жить в вонючем болоте, от которого нам больно. Но это не комфорт, это дискомфорт. А к дискомфорту, к ярму, привыкают только бараны, овцы, которые принесут, дадут им покушать. И они готовы, они согласны, чтобы вот им была крыша над головой, чтобы им в стойло принесли им жертвы, Понимаете? А человек говорит, да я выйду на улицу, я обязательно найду себе... Квартиру сниму, я буду работать, но я не буду жить в этом в этом столе, где меня колют этим колоперидолом и время от времени запихивают меня там в психушку. Но это надо делать было сразу. Или приходят сейчас специалисты, тоже приходят специалисты, помогающие в профессии, и тоже описывают боли свои. Там на работе какие-то проблемы, их там гнобят, они там и так далее. Это, это тоже показатель того, что мы терпим, мы терпили. Я когда-то это проходила, я знаю, как мне это было. Когда пришла новая начальник медслужбы, еще дела я не сдала, она видела, как ко мне относятся коллеги, мои, мои сотрудники, и ее жаба задавила, что ко мне относятся с уважением. То есть она, еще, она уже была там, принимала дела там же, а ко мне люди приходили, не к ней. Ну так это же нормально, люди привыкли ко мне. И она писала какие-то кляузы, она что-то там писала, какие-то гадости делала. Да, я тоже с этого выходила. Я тоже такой же человек, как и многие из вас. И поэтому начинала я о том, что образование ума не прибавляет. На самом деле высшее образование дает возможность как учиться, где учиться, у кого учиться. Образование не равно деньги. Поэтому если вы на сегодняшний день являетесь специалистом помогающих профессий, вы находитесь в других странах, вы находитесь в Украине, вы уехали от войны, или вы просто там живете, и вы реально понимаете, что вы себя не реализовали, что у вас нет того дохода, который вы могли бы иметь за свои знания и умения, вы боитесь. Выступить, вы боитесь сделать новый шаг. Да, это комплексы. Это комплексы жертвы, комплексы служанки. Ну, не знаю, кого там. Служить вечно всем детям, мужу, там терпеть. Вы, понимаете, мы терпилы. Но мы же не бараны, чтобы терпеть. Поэтому, если вы специалисты помогающих профессий, то вот видите сейчас, я сколько эфиров провожу про жертву. Да, я пытаюсь им помочь, но реально им помочь нельзя. Только тот, кто хочет зацепиться, он будет, он будет стремиться, он будет... Вот сегодня девушка пришла с проблемой, она вырывает волосы, у нее от стресса, она рвет волосы на себя. Эту тему можно решить там за одну-две консультации. Она говорит, я год ходила к психологу, мне ничего не помогло. А сколько ты платишь? Несколько. Это бесплатная работа. Сегодня назначила и время на 10 часов по, по лондонскому времени. 12, ну, 12 по, по Киеву. 12.20. Пишу. Ничего не пишет, ничего. Молчит. Тишина. Пишу. Вы готовы? Через пять минут пишет. Готово. Открываю Значит, видео смотрю. Сидит такая разваленная. Ну, ну, типа, что ты мне скажешь? Понимаете? Вот это говорит о том, что люди привыкли, что им только должны дать. Четверо детей, она живет в Испании, она живет на социалке, она нигде не работает, она только учит мову, язык испанский. То же самое это есть и в Англии сейчас. Мне тоже было очень тяжело, особенно первые два месяца. Очень тяжело было. И чувствовать себя такой какой-то, ну, в общем, беженцем. Хотя нам с нами тут хорошо обращаются и дает нам много возможностей разных. Но я реально понимаю, что нужно грести. Нужно грести со всех сил, потому что это новое испытание, которое нужно пройти. И только тот человек, который проходит испытание, смотрит вверх и делает, умеет быть благодарным, умеет действовать, вопреки всему отвечать за свою жизнь, отвечать за свои доходы, отвечать за свои отношения. Только такому человеку помогает Всевышний. Понимаете? Несмотря ни на что, ты идешь и все равно тянешься. Я уже говорила, Виктор Франкл, это австрийский психиатр, психотерапевт, находясь в сам в концлагере его с исследовал людей, которые... Достигли, достигали своих результатов, которые выходили живыми, их не убивали. Благодаря чему? Благодаря большой трудоспособности, вере, удерживать себя в состоянии, в состоянии человечности и так далее, и так далее. Но вере, вере в то, что он сможет, то, что человек выйдет и так далее. То же самое проходит сейчас с нами во время войны. Вместо того, чтобы учиться, цепляться за любые знания, если нет денег, бесплатно предложений очень много. Но люди этого не делают. Я не говорю, что все. Понятное дело, что не все. Вместо того, чтобы искать средства, выходить на следующий уровень жизни, учиться, цепляться вот, вот так вот. Мы сидим и ждем победы. Про россиян я вообще молчу. Мне написал вчера один такой... Крутой такой коуч. Он специалистов выводит на, на миллионные обороты. Но я посмотрела, что делают россияне. Скачут, прыгают, поддерживают правительство. Они замалчивают, что их, их страна уничтожает э, соседнюю страну. Что мир весь поднялся, а, а они их скачут. То есть они как бы делают вид... Как во время Отечественной войны, когда горели трупы, черный дым шел из этих сжигающих печей, а они отворачивали голос, нос, чтобы не слышать запахи. То же самое сейчас происходит. Но это генетически очень тяжело скажется сейчас на русском народе. И слава богу, что есть люди, которые... Борются, которые сажают, идут в тюрьму, которые выходят, выезжают и пытаются что-то делать за свой народ, спасти этот народ. Но россияне выгребут свое, А вот украинцам, которые сейчас живут в Украине или уехали, задача наша — пройти этот трудный путь лично каждому. Поставить свои цели, выбраться из этой ямы. Тогда, когда нас много... Тогда этот эгрегор таких вот людей, целеустремленных, светлых, настроенных на труд, на работу, тогда он будет на пользу всей Украине, а не «божаю вам щедрого вечера и вам у всего наикращего». Если вам желают люди больные, несчастные, бедные, денег или там здоровья, если больные, это идет посыл того, что у них есть». Знаете, есть у меня практика такая на Ютубе. Кстати, подписывайтесь на YouTube, на Facebook или наоборот на Инстаграм, потому что где-то я что-то даю больше и меньше. Так вот, есть такая практика, где, когда тебе желает мама, например, мама желает здоровья, при этом она больна, то она не имеет права желать тебе здоровья, когда она больна. Что нужно маме ответить? я скажу. Кстати, кто будет слушать записи, пожалуйста, тоже отвечайте. Потому что массы, которые просто слушают, у меня хватит вам отдать. Но мне хочется и взять от вас. Я же вам отдаю. Но те, кто только берет, напоминаю, вы на самом деле нарушаете закон равновесия. Хочешь взять – отдай. А если вы отдаете, берете не отдаете, вы вас в другом заберется. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Так вот... Практика такая. Как ответить маме, которая желает здоровья, или другому человеку, который желает тебе здоровья, будучи больным? Тебе нужно сказать так. Спасибо тебе большое. Но дай мне, пожалуйста, пожелай мне то, что у тебя есть. Любовь, там, твоя ответственность, там, другие какие-то качества. Но здоровье вам нужно внутреннее если человек даже не понял просто мысленно это не принимать а приключить ваш фокус внимания на то что у этого человека действительно есть хорошего Но если у человека нет здоровья он тебе желает здоровья он по сути <как> дает тебе то посылает что чего у него нет или почему так важно это знать потому что ну так задумано нам вот мирозданием что вы можете взять у человека только то что у него есть вот Например, почему идут на людей энергичных, на людей сильных внутри? Потому что людей этого не хватает. Почему сейчас у меня идет очень много, большое количество поступлений на консультацию? Потому что люди слышат, что я могу это дать, что у меня есть сила, энергия, что я такой же человек, как и вы, но я прошла эти трудности. Даже, уже говорила, дипломы, это хорошо, но это не самое главное. И я могу вам дать то, чего у вас нет. Также... Когда вы выступаете, выходите на, на публику, задача быть вот в хорошей энергетической форме. Потому что люди это чувствуют, они это считывают. Итак, подвожу итог сегодняшнему эфиру. Специалисты, помогающих профессии. Для того, чтобы продавать дорого, вам нужно самим себя прокачать, убрать у себя вот этот э, комплекс неполноценности, Прокачать. Если у вас нет желания... Э, Писать даже те же мечты и желания, значит, нужно убрать этот блок. И это есть в курсе Возврати себя заново. Кстати, этот, эта цена заканчивается уже буквально пару дней, и я уберу эту цену. Дальше. Если вы специалист помогающих профессий, понимаете, что другие это сделали, уже работают в онлайн, и вам достаточно взять 5-10 человек по вашей теме и вести с ними не консультации за тысячу гривен, а вести в работу длительную до результата человека. Ну что такое одноразовая консультация? Это так, такой, знаете, всплеск такой. Ну, а, ух ты, легче стало. И что? Там же нужны навыки, там же нужна поддержка. То же самое и психотерапии кстати. Люди говорят, сколько стоит ваша консультация? Ну, проведу я с тобой консультацию там за 50 долларов. Хорошо, но ну, тебе станет легче. Но от этого ты же не поменяешь полностью свое мышление, свои привычки. Нейронные сети настолько забиты всякими вот этими установками, дерьмом, да еще и фармакологией, что там три месяца, полгода, год надо работать. И не только одной консультации. Там консультации плюс маленькие действия, практики, я буду давать и чтобы привычку вы повернули. Это огромная работа. Поэтому по тысячу гривен, если вы продаете свои консультации, вы обманываете себя, обманываете людей. Человека надо брать на результат, вести его за ручку, создать программу. Поэтому если вы коуч-психолог, преподаватель, врач, вы можете что-то делать, такое, что вам нравится, исходя из своей профессии. даже если у вас нет образования, но вы что-то научились и умеете делать, я имею в виду медико-биологического, психологического. Вы прошли какое-то обучение, и у вас это получилось применить у себя, у вас результат есть. Вы это тоже можете продавать. Помочь человеку хаос убрать и четко вести его до результата. Но, опять же, жертва жертве рост. Одна жертва поняла, что ее могут выгнать, и она найдет себе. Бог ей поможет, потому что она вырвалась языков, как Украину сейчас – пытаются надавить со всех сил, она вырвется сейчас, и потом она будет передовой в мире. Да. Но опять же, там еще надо будет с коррупцией разобраться, с каждым человеком в отдельности, который будет сидеть, прийти и будет наблюдать, или будет что-то делать, да? Ну, ты человек состоит из клетки, из множества клеток, государство состоит из множества людей. И если клетка одна больна, то надо лечить эту клетку и организм в целом. Угу. Так же самое государство, если вы хотите, чтобы оно помогло, или притаиться где-то на социалке сидеть, выжидать. Или все-таки прокачивать себя, строить свой план, доработать в онлайн, зарабатывать столько, сколько мы можете помочь другим людям, выполнять свое предназначение. Ну вот как-то так. Поэтому выбирать из жертв сложно в свою работу. Но есть люди, которые цепляются чтобы выйти из этого загородка, в которых их загнали, вот дать им похлебку, как баранам, и все. Социалку. Таких людей вы можете вывести. Но помогаем мы все равно, бесплатно много даем. да, вот Как я даю, вы будете писать, там делать что-то. Но для того, чтобы делать мир лучше, вам нужно искать людей, которые готовы выбраться из этой клетки, из этого загона для баранов которых вы сами себя загнали. Я такая была когда-то. И только таким людям вы сможете помочь. А не те, которые только стонут и плачут. Все виноваты, все плохие. Она сидит, рвет на себе волосы. Она проходит бесплатные консультации и хочет, чтобы они ей помогли. Понимаете? И у нее четверо детей. Ну, в общем, вот так. Поэтому... На вебинаре сегодня 17 часов отвечу на вопросы которые я озвучила сейчас после окончания этого эфира я выставлю эти вопросы прямо в список это будет бесплатный вебинар у вас есть возможность пойти и получить книгу инструкцию бесплатно как грамотно хотеть какие виды энергии есть и какие энергии нужно из как их использовать Дальше. У вас есть возможность попасть на консультацию, если вы коуч-психолог, для того, чтобы построить свой бизнес онлайн. Дальше. У вас есть возможность попасть на бесплатную консультацию. Тоже ссылка есть в шапке профиля и будет под этим видео. У вас есть возможность получить полную консультацию, развернутую под ваш запрос, если совсем нет денег, но вы не обманываете, потому что... Нельзя обманывать, вы же там же все видят, понимаете, хочешь взять, отдай. Но в любом случае вы можете получить бесплатную полную консультацию. Когда вы напишите любой из эфиров, которые я веду, вам вот он зашел, вы подробный анализ, конспект и выводы, какие вы извлекли, что вы будете делать, а не просто бла-бла-бла. То есть я увижу, что вы потрудились, и тогда я проведу с вами полную бесплатную консультацию. Возможностей дает нам Вселенная много. А Вселенная, Бог, внимание, это люди. Наши отношения с Богом это наши отношения друг с другом. Да. Поэтому возможности даются всегда. Другое дело, возьмете вы их или нет. И еще напомню, где-то я читала это давно-давно у Лазарева или у кого-то, что если мы не получаем, а получаем возможности, не используем их, то нас загоняет в болезни, в депрессии, разного рода неприятности. Кто-то мне недавно написал в комментариях, я это читала у Лазрева, Наверное, я очень много всего перечитала, переслушала. А самое главное, тренинги, которые тренируют мышление и тренируют новые навыки. Вот что нужно каждому из нас. Если есть вопросы, пишите, дайте обратную связь, насколько вам была полезна эта наша встреча от единички до десяти, умейте быть благодарными, и тогда вам больше даст Вселенная. А я вам благодарю за то, что меня слушаете, даете обратную связь. И особенно тем благодарю, кто э, делает проклёны, кто делает какие-то злостные, пишут комментарии. Я вам посылаю любовь. А благодаря вам я показываю миру, что я беру тех, кто выше меня, Отдаю тем, кто ниже меня, для того, чтобы создать большее количество людей, сильных, одинаково мыслящих, то есть единомышленников, чтобы мы с вами делали этот мир лучше. До встречи на вебинаре в 17 часов сегодня. Ну, а все ссылочки будут, вы знаете где. Если есть вопросы, пишите в личку. Отвечу я или мой менеджер. Пока-пока.